Вот, там приехала кресло, офисное, сейчас мы будем его распаковывать. Сейчас начинаем вырезать. И пакета доставать. Этот дверь слетит. Вот такая большая коробка. Теперь надо коробку отрезать. Тут даже есть инструкция. С одной стороны. Ну, в принципе, так понятно, как его собирать. Сейчас перенесем коробку в комнату. Достаем. Это подручники? Это, <свят> это не но... спинку. А это фурнитура. Хорошо, это чтобы рос. а эти бульки там все. Да, это. Вам о чем кататься? Да. Чем-то перегородка здесь была О! Штучка! Стой дальше. Сижу. Это, Это спинка. спинка. Вот такая спинка у нас. Красивая, синенькая. И сама сидушка стоятся. Стояется. Сама тяжелая часть в этом комплекте. Какой красивый седесет, интересно. Да, интересно. Да, запах да. нет. Есть такой такое, не у нас есть еще? запах. Да, это зачетное, за второе такое заказываем. За второе время. Все. Убираем коробку. Это ничего там еще. Вот это вот крепление. Да. Крепление для спинки. Сегодня 24 февраля. Ой, Российская армия пошла освобождать Украину. Смотрим любые вершания. Правильно входом идет. Ну и этот. Как называется эта штучка? я... Не знаю, но ну, короче она фиксирует положение кресла. Да, будем собирать. Там еще есть. Там еще что-то есть? Подушки. А, это подушка. Он две подушки еще. Ну, это было уже давно. То, что... <рапрошки> Если когда. Ну, <рошки> на банк. и тут Почему-то у Шаре микрофон сегодня плохой. Так, горе-должен, там внезапно заебился, за что? Первая подушка. Первая подушка. вторая Вторая маленькая подушка. Можешь... Мне сейчас кажется, или что-то она О, нам подушечка. Нравится? Мягкая. Ну, какая. было. Да. Да, а. собираем подставку. Первая свет. Я думаю, собрать? Да. О, все. Так, вышли Сколько короче? Ну, шесть. А, пять. Ну, что стоишь, и потеряли Украину. Был. Помогай. наша будет. Помогай. только это это хигня, куда это Да, вот так. вот это важно. Чушь Всё, дальше снимаем. Дальше берем сидушку. А. Что это за потом вот эту вот штучку. А как? Прикрутил, да, все. Перснегай, переверни. Железячку переверни. Переверни, перснегай. О, Во. вот сейчас ее прикрутим. Будешь стоять и помогать? Иду Вот такая вот фигня у нас получилась И мы нашли почему-то вот такой <с> раз <с> Срослись они Их даже режиссер не смог сломать А теперь будем перекручивать спинку Это вот, вот этот держатель Все, погнали У нас получилась вот такая легкая зебра И подальше мы должны вот Эту вот которая у нас получилась Кресло да. Встыкай Теперь втыкать Втыкаю, уже. нет все, а, нет, да нет. втыкаешь, берем это вот фигню и втыкаешь вот сюда вот так, покрути Крутишь. кстати по идее кресло должно опускаться подниматься и сейчас. стоим да. так закрути закрути вкус да, правильно так дальше вкрутить. Ну и теперь можешь с ручкой, с ручкой. С ручками разбираться. Да, сейчас будем в девке приходить. Слава Богу. Ну же еще, у тебя сила больше. Mm. Давай. Теперь нам надо прикрутить с ручки. Вот берем вот такой вот... Это, кто? Это что такое? Винтик? Болтик. Болтик и прикручиваем два туда, два туда угу. все, будем прикручивать вот такое кресло осталось приделать подушки и все первую подушку приделываем Крепим вторую подушку. Все, кресло готово. Можешь сидеть. Спинка отклоняется практически. Это больше, чем 45 градусов. Надо нажимать Вроде вверх поднимать, но это не получится вверх. Это можно опускать. А если вы хотите закрепить, то вот так вот. Таница. Вот такое кресло, замечательное ссылка в описании. Вот это. Опа. И опа! Классно? Угу. Такое замечательное кресло у нас.